вы что бешеные вы этого ждали в этом видео Акстар продолжит «Акстар» притворяться новичком с реальными преподавателями с авито а потом как жарит посмотрим на новые реакции преподавателей вместе с тобой чтобы вышла эта часть я попросил собрать 30 тысяч лайков что уже само по себе много но у нас получилось собрать 4 миллиона просмотров, 430 тысяч лайков и попасть в тренды на 20 место всего лишь за 5 дней. Это безумно круто, я очень вам благодарен. Как я понял, вам очень зашел этот формат. Давайте снова попробуем попасть в тренды и набрать 100 тысяч лайков. Я думаю, у нас это легко получится, судя по прошлым показателям. И тогда я пойму, что действительно вам этот формат интересен, и я буду выпускать его дальше, улучшая и что-нибудь еще делая. Ну, короче, круто будет. Я... Не пытаюсь в этом видео оскорбить или как-нибудь унизить преподавателей. Все это сделано для того, чтобы поднять ваше настроение, и в том числе настроение преподавателей. Перед занятиями я предварительно оплачиваю уроки, и говорю преподавателю, что я, мне нужен только один урок, чтобы он не рассчитывал на что-то больше и его реакция была действительно искренней и положительной. И по поводу того, что эти преподаватели ничего не могут, возможно, они играют не, не фингерстайл, а именно аккорды. И я подумал, если будет следующая часть, то тогда я найду более дорогих с высоким уровнем игры. Будет очень интересно посмотреть на их реакцию. Ну а теперь погнали к видео. Я думаю, будет круто. Очень круто. С вашего позволения, я забегу немножко вперед. Получилось просто бомбезно. Смотрите. <связь> Только одна важная деталь. Фон нам такой не нужен. Я тут приготовил кое-что уже. Вуаля! Так, а теперь более простой стул. Опа. И более простая футболочка без надписи Псекстер. Я думаю, мы готовы. Также я подпилил ногти, так что сегодня мы абсолютно беспаленные новички. Погнали. Притворяюсь новичком. Так, короче, привет. А, давай начнем с того, а, ну, типа, что ты умеешь, чтобы понять, откуда нам начать. Вот. Может, не знаю, может, ты уже знаешь аккорды, мы начнем с боев или с приборов или шум. Аккорды я знаю только самые основные, ну и кузнечка. Вот, в принципе, как и все начинающие гитаристы. Хотелось бы научиться что-нибудь классное. Но... Давай, в общем, первая песня, которую я выучила, была Звезда по имени Солнца. Как бы можем по традиции с нее начать. Можно, на ты да, сразу. Ну, я не думаю, что я тебе старше на 10 лет, не знаю. Ну, в общем, ну как. Получается на грифе, лежит у нас левая рука. Не знаю. Покажи что-нибудь, что ты умеешь. Кузнечка могу, в принципе, сыграть. Ну давай, ну типа, я не знаю, что там можно играть, как бы, на одной сцене. Так. Сейчас. Миш. Бля, Притворяюсь новичком. Сейчас... Привет. Здравствуйте. Да-да-да, ты сказал, у тебя уровень начальный, хочешь научиться на гитаре играть? Да. А ты, скажи мне, ты на гитаре для чего хочешь научиться играть? Что-нибудь классическое такое там, сонаты, или так, девчонок покадрить во дворе? Ну, да, типа того, может Соя какого-нибудь сыграть, что-нибудь такое. О, классическая такая. А гитару покажи свою. Вот. Ага, я тебе ну, покажу. Классическая. Сразу пока так это тебе скажу еще, и какие штучки пригодятся. В принципе, я уже посмотрел пару уроков на Ютубе. Там... Ну, это классика uh -huh. всякий кузнечик. Ну, это я понял, да, да, кузнечик, ладно. А, а что-нибудь, там, какие-нибудь аккорды уже там, знаешь, смотрел, какие-нибудь композиции пальцев, что-нибудь такое. Ну, вот. Какой-нибудь вот. классический АМ, там, да, вот что-то такое смотрю. Вот, О, ДМ пальчиками зажимаешь. А -а -а. Ну-ка, что-нибудь дренкни. Так. Ага. Паш, ну, в твоем случае, как бы, да, девчонок, кадрить. Такую гитару жалко просто. Не, не тот случай. Вот. А так-то я тебя как бы. Паш, научу играть, я тебе даю гарантию, ну, раз уж тебе желание есть, э, <сёк> по -маленечку мы с тобой пальцы твои натренируем. Главное, не жалей себя, я-то точно не буду. Научимся и мы играть <сёк> и боем, и аккордами, и еще самое главное, барре, <сёк> чтоб ты, Ну, ты парень взрослый, уже с грифом должен быть знаком, и тогда сюда ездить уже, наверное, умеешь. Поэтому научимся. А, смотри, вот ты там уже два аккорда зажимал, а М... Эм... О, отлично! И самое простое, как меня учили когда-то в детстве, в пятом классе. На третьем ладу первую струну зажми. Это, типа, будет аккорд нашей Ж. Наверное, чтобы легче было, да? Вот эти вот там ну, конечно, да. Я же тебя сейчас вот первый раз мучить не буду. А с барышечками потом мы с тобой. Так, mm. короче, 4 аккорда. Белый, э, там, белый снег, серый лёд. Потом С, на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на низу идёт. И город в дорожной петре. Вот так вот зажмём с тобой. Вот. Ну пока Дренька им правой рукой попросненькому сверху вниз особо изгаляться не будем. Потом, если все пойдет нормально, научимся с тобой фингерстайлу, фингерпикингу, фингер чпокингу и все такое современное модное. <связывая> а почему, почему а так? А пока вот эти фингершпокинг? Потому что заебись и учиться ему. Это дело такое сложное. А <связывая> там он фингершпокинг <finger> <связывая> и называется. Ну я могу попробовать И... по-другому. Я учился там по урокам немножко уже. Ну давай попробуем. Ты по грифу будешь, что спуститься чуть. Я не знаю, бара получится, не получится, но я попробую. Давай, давай. Походу, ты меня развел, парень, Ну да, немножко. Слушай, молодец, молодец. Походу, для тебя он нифига не чпокинг, да? Нормально ты? <свист> так вот играешь, разбираешься, смотрю. Ну, слушай, блин. круто, круто, Паш, молочина. Ну, в принципе, можем до конца занятия что-нибудь поделать. Сейчас сколько? 45 минут, по идее, должно. Могу, в да, принципе, вообще ну, что, что я беру оплату... Пост-занятие, то, ну, в принципе, я могу тебе уже Это, самое простить Пять минут Ладно Притворяюсь новичком Хочешь поучаствовать в розыгрыше японской гитары? Тогда смотри, что я тебе расскажу Привет, дорогие мои, прямиком из страны восходящего солнца. Сегодня я поведаю вам одну тайную легенду. Есть такой аттракцион неслыханной щедрости, знать о котором великая удача, и имя ему skiffmusic.ru Это крутецкий магазин, который профилируется на винтажных и не только гитарах. Так вот, хватит слухи, что они проводят розыгрыш японской электрогитары Чарвелл. Настоящий японский саунд, неповторимая элегантная форма, бесподобно. Все это может стать твоим, если ты выполнишь очень простые условия. Сделай покупку на skiff Music на сумму от 1000 рублей и номер твоего заказа станет лотерейным 15 июля они разыграют гитару 15 июля разыграют что правильно гитару кстати в скиф Music конкурсы по розыгрышу гитар проводятся каждый месяц узнать подробнее как выиграть классную электрогитару вы сами знаете где по ссылке в описании ссылочка в описании притворяюсь новичком давай расскажи что ли себе там чтобы поближе так было Мама купила гитару несколько дней назад. Хочешь, чтобы mm -hmm. я научился играть что-нибудь такое вот русско-народное или военное, что-нибудь такое? Mm -hmm. Ну, смотри, я тебе могу предложить калинку, песенка такая. Легенькая. Да, сейчас я тебя наиграю. Mm -hmm. Ну, вот mm -hmm. такого, что-то типа типа. Пойдет? Да, да, да, да, конечно. Ну... Так, ну теперь давай перейдем к самой, так сказать, песне. А, получается, мы играем первую открытую. Получается... Так не подожди ты что-то не то играешь я же тебе показывал что ты вначале играешь получается открытую первую mm -hmm. потом потом ты играешь 3 получается играешь вторую на, на втором ладу 3 тре... третьем ладу вторую mm -hmm. струну получается вот. да блин можно да, ничего страшного ну сейчас секунду Ох, что-то. <музыка> Так. ну... А, что ты за допинг в кружечке пил? Можно тебе поинтересоваться? <свес> <свес> ну я так понял, Калинка тебе тут не особо нужна <свес> <свес> Это вот, я как раз выучился благодаря тебе, я Калинку просто раньше не играл Так что в принципе, урок полезный Притворяюсь новичком Так, ну что ты вообще умеешь играть? Хотя бы эм... что-то, какие-то... Кроме... А кроме аккордов и, в принципе, наверное, ничего. Ну, кузнечика, там. Вот. Хотел бы, чтобы вы научили какую-нибудь мелодию классно играть. Так, ну, наверное, надо начать с чего-нибудь простого. Сейчас покажу одну мелодию. Тут, в принципе, просто зажимаем одну верхнюю струну и двигаемся по ней. То есть... Сейчас. Зажимаем, получается, 6-3-2-1. 3, -3. Mm -hmm. Потом переходим на второй лад. Играем то же самое. И переходим дальше с третьего на пятый лад. И играем на 5. Mm -hmm. И повторять нужно, получается, по mm -hmm. кругу, да? все ладит. Ну, я могу попробовать. нужно брать у тебя уроки, а не наоборот. Притворяясь новичком. Экстар, ты ж, я твое видео недавно смотрел, мне в тренды выпало на ютубе. Э -э, с преподавателями? Да, вот, которые ты снимал, то, что ты разыгрывал преподавателей, как будто ты новичок, вообще не умеешь играть на гитаре. Слушай, а можешь, пожалуйста, деньги вернуть? Притворяясь новичком. Здравствуйте. М можно на ты, да, обращаться? Да, конечно. Хорошо. Давай. Мы, когда созванивались, я говорил, что у меня как бы раньше была гитара, но я вот просто мне недавно ее купили, и я хочу вот вспомнить все вот азы, так, и просто единственное, что я раньше умел играть, это нирвана. Угу. что-то, ну вот так. Ну да, почти, молодец. И ты хочешь научиться продолжить, да, я так понимаю? Да, вот мне в идеале, и я бы хотел, я говорил, что хочу научиться играть соло оттуда. Там что-то. Угу. Что-то да. угу. вот. правая рука у тебя на правой части гитары. Угу. На этой части. И все, рука у тебя свободно играет. Угу. Левая Всё. рука у тебя на грифе перебирает струны. Ну, сейчас я попробую. Сейчас, секунду. Я... Сейчас... Яко, подаст не... да, еще? Да, Так. А, не должен вылазить, получается, правая рука. Да, да, да. Ну, так. Не торопись, не торопись. Он должен играть. Даже наушники были. Правильно, да. Это ты точно хочешь сказать, что ты не умеешь играть? Давно в руки гитару не брал, да? Притворяюсь новичком. Если тебе понравилось, то поставь лайк. 100 тысяч лайков и в следующей части новые пранки. Также хочу порекомендовать канал своей хорошей знакомой Настя Шиповской. Давайте поможем добить и 20 тысяч подписчиков. Там просто вот совсем чуть-чуть осталось. Она очень этого хочет. Меня, милая, Она делает классные каверы, круто поет, разборы, вообще, все как вы любите. Напишите что-нибудь в комментарии от меня. А на этом все. Это был Акстар. Подписывайтесь на канал обязательно, ставьте лайки, пишите комментарии вообще, что вы думаете об этом видео.